Друзья, всем привет! Вы на канале Fishing MK. Сегодня я нахожусь на водоеме в пределе в черте города. Ловлю на неогруженную резину. Обед кому ловлю будет мелкая щука. Спинка у меня сегодня бальтазар второй с тестом 4.20. Также буду пробовать на коперы. Вот, щучка. Поправ оба есть. О, хорошенькая. Вот такая вот щучка на неогрузочку на 300 точно есть. Сейчас мы ее отпустим. Мы же не бараконьеры какие И не голодающие люди. И пойдем дальше. Вот такая вот красота. Давай, повези. Зови маму, папу. бабушка лучше. урок вот такие вот здесь еще шнурочки его тихо тихо сейчас мы тебя отпустим вот вот меньше беги Блин, взбил приманку, как специально. Ну вот такая вот щучка. Вот, 300 грамм. Стандарт для этого водоема. Давай беги. Фу, клюнуло носом, дура.